Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Peter Горбатюкс. Сек, экспресс, супер, современный, эффективный курс. English. Хочу все знать. Dear friend, today we have Lesson номер 48 Тема сегодняшнего урока Это как научиться правильно писать свою фамилию на английском языке Имя на английском языке И все возможные слова, словосочетания, фразы и предложения Для того, чтобы правильно написать свою фамилию на английском языке, нам необходимо пользоваться английским алфавитом. Написав свою фамилию на русском языке, мы смотрим соответствие каждой букве русского алфавита вашей фамилии напротив, как пишется это буква по-русски на английском. Ничего сложного нет. Смотрим далее. Итак, каждой русской букве соответствует английская буква. Напишем напротив каждой русской буквы вашей фамилии английскую соответствующую букву. Дорогие друзья, давайте внимательно посмотрим на этот формат и попробуем складывать и писать фамилии на английском языке. Итак, смотрим. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О. Следующая страница будет продолжение русского алфавита. Здесь английский алфавит. А, Б, пошло, С, Д. И, Ф, так. Ну, короче, на, напротив каждой буквы русской э, стоит буква английская. Видите, да? Напротив А, Эй. Напротив Б, Би. Напротив В, Ви и так далее. Итак, попробуем писать э, фамилию Абакуму. Абакуму. Значит, по-русски. Буква А. Вот она. Соответствие и английское какое. Вот оно. Пишем по-английски А. Дальше идет буква Б. Б. Абакуму. Вот она. Б. Русское соответствие. Вот она. Б. есть соответствие. Вот такая буква. Маленькая. Потому что это вторая буква. Пишем Б. Вот оно. Б. Дальше опять А. Абакуму. А. Пишем А. Вот она, аба. Дальше к. Ищем где к. Вот она к. Вот она английская маленький пишем к. Вставляем сюда ее. Вот она, аба к. Потом идет буква у в русском буковиде. У. Буква у это будет в следующем формате. Там посмотрите. Она вот так пишется. Вот здесь она. Вот аба к. М. Вот она М, есть соответствие, вот, вот она здесь по, боку, по боку. Потом О, э, буква в русском слове, ищем О, вот, такая же самая буква точена. вставляем сюда и буква В, вот она В, соответствие английское, вот она В, может В быть и такое, но это в других предложениях, вот вставляете сюда абакуму. Переходим к следующему формату. Там более подробно разберем другие фамилии. Начнем разбор с популярной фамилии. Путин, Владимир. Надо написать на английском языке. Смотрим. П. Большая буква П. Вот она П. Английская. Вот она П. Вот П маленькая. Пишем П. Большое. Вот она здесь. Дальше У. Вот она У, Путин. Напротив У русского. Вот оно. Ищем английское. Вот он Мы ставим сюда. Будет Путин. Ой, будет ПУ. Чуть не пукает. Дальше Т. Вот Т. Путин. Ищем Т. Вот он Т. Русское. Вот соответствие английское. Вставляем. Вот Пут. Дальше И русский путин ищем и а, она в том формате у нас ну буква и это вот она соответственно есть вот ай такая видите, видите да? и буква н вот она н путин это тоже в том формате буква н вот получается путин дальше владимир в том формате буква в напротив в в Дальше Л тоже в том формате напротив буквы Л. Такая вот буква Л пишется. А такая же самая Д в том, в том же формате. И да, в предыдущем формате. М тоже в предыдущем формате. И, и Р. Ну, соответственно, понимаете, какие это буквы. С Сергей. Возьмем щелоков Сергей. Вот с Ч русское вот соответствие с два раза подряд с это а вот, большая и маленькая вот а нам надо с из большой буквы щелоку раз чист сразу пишем вот эти две буквы два этих вот они написаны это Щ. Щ. вот с ч дальше Й. Е буква и у нее две буквы входят в букву Ё. Вот они, Ё. Вот это Ё. Это в том формате предыдущем. Посмотреть на букву Ё русской, и есть в соответствии две вот эти буквы. Ё. Дальше Л. Л в том формате тоже, в предыдущем. О в том формате в конце. К в том формате. О в том формате есть. И В. Дальше Сергей. Вот, Сергей у нас, вот здесь Сергей, пишем Сергей. С-буква, вот она. Соответствие ей, вот такое С. С. Дальше, буква Е имеет две буквы там, если посмотрите. Буква Е состоит русская Е, а английские соответствие Е. Две буквы вот таких. Будет СЕ. Дальше Р. Понятно. Р. Потом Г это вот G английская. G. Буква Е опять две, две составляющих имеет. Видите, вот это Е. Сергей Е. Вот буква Е английская в соответствии две буквы. Y, E. И вот здесь Сергей. С Е. Вот оно тоже две буквы. Буква Е русская состоит из двух английских. И Е. Вай, вот она, Сергей, так, Сергей, а, и, и в том же формате предыдущем. Ну, можете проверить, и ничего сложного нету, каждый может написать свою фамилию. Внимательно смотрите, и любая фамилия, любое имя, любое слово, получается очень прекрасно, все и хорошо. Тренируйтесь и будет все нормально. Дорогие друзья, вы были на канале Пите Горбатьюкс. Наш урок на этом завершен. Подписывайтесь на мой канал, делайте комментарии. Всего вам доброго, so long, пока.